Всем привет! Сегодня совет. Посмотрим. Расклад плюс египетский пассианс. Смотрим совет. От вашего подсознания. Глубины души и вашего сердца. Подсознание. Глубина души и сердца. Итак, совет. От вашего подсознания. От вашей глубины души и глубины вашего сердца. Ваш внутренний мир. Посмотрим, какие будут советы. Так, давайте смотреть. Так, давайте, вот так вот. Какие будут совпадения. Сразу. Так, начнем посмотрим какие тут совпадения так, Наверное, видно, вот так. пока совпадение я никакие не вижу ну, давайте еще посмотрим возможно совпадения будут угу. как интересно и правда никаких совпадений смотрим первый ряд прям внимательно хорошо Какие могут быть совпадения? А вот смотрите. Я увидела вроде. Да, вот. Первое совпадение. О, кошечка. Ну, давайте. Ну, кошку потом вот. Наверное, это совпадение. Так, давайте посмотрим Второй ряд. Какие тут будут совпадения? Какие советы? У -у -у. Тоже я не увидела. А вот смотрите, третий ряд. Прям совпадение вышло. Подождите, тут стрелы. Я увидела. Стрелы, стрелы. Так, хорошо. Так, третий ряд здесь. Сейчас еще посмотрим. Какие тут совпадения? Смотрите, колесницы, лошадка, да? Так. Так, так, так. Давайте четвертый. Он, наверное, не видно. Сейчас покажу. Четвертый ряд. Третий, четвертый ряд. Так, смотрим. Третий вот совпадение вышло. Вот тут вышло совпадение. Так, четвертый ряд. Какие здесь совпадения? У -у -у. Тоже я не вижу. Какие могут быть тут совпадения? Хорошо, давайте начнем. Так. Начнем с первого ряда, так как у нас совпадение, вроде еще раз сейчас посмотрим. В первом ряду нету совпадений никаких. Вроде не брать. Так, так, здесь у нас кошечка. Очень красивая. Кошечка. Кошечка. Так, давайте я сюда положу, чтобы вот это совпадение не потерять. Кошечка. Кошка-бастет. Кошка-бастет заговор, предательство, потери. Ваше подсознание вас предупреждает, что. Возможно, ваше окружение может вас предать, либо же заговор, либо будут именно потери финансовых вопросов, или же вашей энергии или эмоциональности. Даже если вы кого-либо обидели чем-либо, обязательно попросите прощения. Также, в первую очередь, если вы не можете измерить его, и вам стыдно, вы попросите прощения сами у себя. У самих себя попросите прощения за то, что так поступили. Простите сами себя. И также попросите прощения у человека, которого вы обидели. Не забывайте про то, что ваши слова, ваши поступки могут ранить душу других людей. Итак, давайте посмотрим. Здесь падение. Так, светильник. Ой, извините, сейчас. Вот. Светильник. Так, светильник счастливый случай, меняющий жизнь. Когда вы отпустите все плохое, что осталось в прошлом, это прошлое, и вы начнете жить в настоящем, у вас изменится ваша жизнь, будет счастливый случай. И вы также начнете с любовью относиться, что вас окружает, что вокруг вас, к вашему окружению. Так, тут у нас стрелы. Вот такие. Стрелы. Стрелы. Ссора, вражда. Возможно, вы будете спорить с кем-то, ссориться. Также вы должны понимать, что ссора ни к чему хорошему не приведет. У вас потратится только энергия. Также используется настроение, вы должны понимать, что лучше всего сесть, обговорить спокойно, либо же можно написать и почитать. Так, смотрим колесницу. Лошадку. Какая-то красивая лошадка. Вот украшения у лошадки есть разные. Очень красивая лошадка. Итак, лошадка. Колесница. Колесница. Карьера. Продвижение по службе. Также, если вы будете использовать свой, свой опыт, свои знания, свой ум, у вас будет карьера в продвижении по службе. Также, если. Вы будете с душой относиться к работе, хорошо выполнять свою работу, свои рабочие обязанности. У вас будет продвижение по вашей работе. Вас обязательно заметят, на вас обратят внимание, как вы выполняете свою работу, в каком объеме и как качественно вы выполняете свою работу. Так, вот у нас еще одно совпадение. Какое необычное, красивый, да, тоже. С рисунками, иероглифы. Обычный рисунок. Иероглифы иероглифы иероглифа важные известия у вас будут важные известия которые для вас важны и необходимы так третий ряд а вот третий четвертый бык опис. ой извините так, давайте и сейчас вот получилось сложите картинку пазл. итак бык опис изнурительный труд ваша душа требует отдыха когда вы работаете когда вы работаете когда вы работаете очень долго и очень много работаете, вы устаете на своей работе, и вам нужен отдых. Не забывайте про отдых. Так, еще раз давайте четвертый ряд покажу. С третьим совпадении тут есть или нет? Вроде больше нет совпадений, никаких я не увидел больше. Совпадений. Давайте подведем итоги. Сколько совпадений? Сколько советов? Так, раз, кошка. Два, три, четыре, пять, шесть. Так, шесть советов. Да, шесть советов. Шесть советов. А вот подождите, вы посмотрите еще что. -то. Это первый и четвертый. Вот. Ключ анг. Ключ анг. Ключ анг. Пусть открыт. Ваше подсознание дарит вам подарок, что если вы будете чему-либо обучаться, и вы же хотите найти подработку или работу, для вас путь открыт. Вы всему можете научиться. Всему, абсолютно всему. Главное желание и действие. Еще раз сейчас Совпадение. Раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь совпадений. Семь совпадений. Ваше подсознание, ваша глубина души и глубина вашего сердца. Хочет, чтобы вы обратили внимание, советует вам больше обращать внимание свой, на свой внутренний мир. Понимать, что вы чувствуете, как вы чувствуете, в каком состоянии вы находитесь, что вы испытываете, какие мысли у вас. Можно так сказать, порядок навести, навести порядок. Обратите внимание на свою душу, на свое сердце. Всем пока.